Приходи ко мне во сне. Письмо мужчине. Здравствуй, мой милый. Очень хочется иногда просто поговорить с тобой. Просто обо всем и ни о чем. Рассказать тебе о том, что сегодня холодно, ярко светит солнце, и бедные воробьи прыгают по веткам замерзшие рябины. О том, что все замерзло, и даже воздух стал тягучим, обжигающим и серебристым. А ночью дует ветер, и тени ответа веток рябины, что растет под окном, мелькают на стекле, рисуют замысловатые фигуры. Настоящий театр теней. Я думаю о тебе. Моя любовь превратилась в маленькую замерзшую птичку, что забилась под крышу в надежде отогреться. Что есть наша любовь? Это наш сегодняшний день. И завтрашний. Просто пока я люблю, я живу. Я живая. Ты приходи ко мне во сне, я согрею тебя. Придумаем домик у речки и камин. Кресло-качалку, старый чайник на плите. Приходи, посидим, поговорим. Посмотрим на огонь в камине. Я возьму в наш сон большой теплый плед. Только мы вдвоем и больше никого. Мой хороший, ты очень мне дорог. И я все так же очень нежно и предана. Люблю тебя».